И здравствуйте мои подписчики и зрители! С вами Стали. Мы начинаем второе прохождение игры FES. Не слишком ли я часто нашу футболки такого цвета? Ну вот уже лучше. Итак, на чем мы с вами остановились? Мы остановились на том, что у меня появилась кнопочка Start New Game. Так что в новом прохождении мы будем пользоваться навыками из первого и возможностями нового. Поехали! Как жаль, что я не могу понимать его речь Ведь, возможно, он рассказал что-то очень важное Ну ничего, мы это наверстаем Я надеюсь И он опять распадется как из первого прохождения. Но пец, скажи, у меня уже есть. Серьезно. Yo Он опять распался, да. Ну. Я, так понимаю, мне не придется его собирать. Я не могу передвигаться в режиме от первого лица. Так, что там по карте у нас? Значит, да, сохранилось все наше исследование. И, собственно, сохранились те комнаты, которые я еще не исследовал. Что с них я думаю мы и начнем, что как бы логично. Значит, первая комната, куда нам стоит заглянуть, это вот эта комната. С Бойлином, так сказать. В ней-то я как раз и применю свои навыки, э, полученные в ходе монтажа предыдущих двух серий, где я понял, что я все-таки не так интерпретировал э, свое понимание математического куба скажем так осталось только найти комнату -то в а окажется вот она итак что я понял уже на монтаже Значит, во первых то что вообще это математически вот то, что вы... вот здесь вы видите, вот, допустим, три листочка с тремя фигурами Тедриса. На первой значок с палочкой вверх. Это именно палочка вверх, а не белая буква «П». Это именно палочка вверх. Здесь вы видите две палочки, слева и справа, соединены в одну. Вот палочка справа. Здесь мы видим квадрат и палочку слева. Здесь мы вообще видим какую то лабудень-лабудулу. Здесь только есть знак адреса вниз и три палочки, сверху, слева и справа. И здесь у нас также... Вот, кстати, в чем нам поможет вида первого лица. Да, открывать это, А я только не вижу нифига. Да, вот это проблематично. Да, вот здесь, кстати, я думаю. Ага, я зашел за этот хреб... хребаный бойдер. Да, боже, я могу зайти? Вот, могу. Вот, вот так не видно. Значит, э плюс здесь еще надписи, кстати, есть. И вот здесь есть черточка сверху, и тоже три черточки. Так, э сейчас мне нужно будет зарисовать их. Потому что без зарисовывания будет проблематично. Так, где моя ручка? Ах да, вот же она 5. Итак, мы получили, собрав все 8 листочков в комбинацию. Я включил запись да, все нормально. Тут что-то я немножко пугаюсь сейчас, у меня как-то все сумбурно получается в этом прохождении, но... Итак, мы получили запись из восьми 8... кнопок в нашем случае. Это влево, поворот-поворот, прыжок, вниз-вверх, поворот-вправо. Но их нужно использовать в определенном порядке. Итак, поехали. Вверх... Вот это вот Я так и буду говорить Влево Прыжок Вправо Поро э, в, в другую сторону Вниз и вправо Все-таки не столько тупой <item> Итак Последний секрет в нашей деревне Разгадан Больше секретов не осталось Что ж Время двигаться дальше Ой, не смотрите на меня так. Ну умею летать и что с того? Так, нам нужно заглянуть в мир, где мы научились считать. Сюда. Вот. Здесь есть один неизведанный секрет. Я хочу его открыть, чтобы уже закончить с этим миром. Так, в какой он комнате? Ага. В комнате, где я дешифровал знак. Это не она. Вот это она. Так, что здесь может выступать в роли секрета? Может попробовать сам этот вот этот код, который нам представлен в качестве примера? Вверх, влево, вправо, прыжок, влево. Справа прыжок, вниз. Сработало. Я, я, я не ожидал, но сработало. Отлично. Сколько там уже антикубов на счетчике? 9. Что самое интересное, я как бы еще до сих пор не собрал даже 32 желтых куба которые нужны для первого прохождения. Ну ладно, я думаю, во втором их собрать тоже не, не так уж и страшно, если это сделаю во втором. Так, что это за локация? Э, нет, верните меня сюда, сюда, сюда. А, да, деревня человечков Трон, точно, трон а, Значит, как я Перед началом этого прохождения Нашел в стиме гайд По гайдам, так сказать В общем, чувак собрал всю информацию Которая может пригодиться в прохождении Без спойлеров, Ну и которая не будет слишком уж открывающей В общем, она такая поверхностная Но она помогает кое-что понять В том числе с... Шифрами, представленными в этой игре В общем, чувак здорово пом помогает этим самым людям И этот гайд то тоже мне кое-что прояснил И, в общем, я сейчас примерно знаю, что делать Поэтому в этом прохождении будет по минимуму тупника, я надеюсь Хотя, кого я обманываю? Все равно буду тупить в каких-то моментах Потому что все-таки головоломки я в основном не хочу, так сказать, чертить. Итак, э, используем наши очки, ага, которые нам нифига пользы не приносят. Значит, нам на трон запрыгнуть. Да. И запишем наш шифер. Причем, вы знаете, что если они пишут вертикально, нам нужно повернуть. И правильно повернул? Я же вертикально. А, похер. Так, шифр я записал, но пригодится он нам позже. Это, кстати, одна из тех загадок, которую я все-таки уж извините, загуглил. Тут реально немножко непонятно. Конечно, подеть можно было бы, но чуть как-то сам я не допил. Хотя я был в обоих тронных комнатах. Когда мы найдем на следующей тронной комнаты, я поясню вам, в чем дело. Итак, наш следующий пункт назначения. Значит, нам нужно вернуть. Нам нужно. Наш основной, так скажем, мир. Как бы я его не любил. Ах, да! Че я парюсь? Итак. Поехали по порядку проходить все комнаты. У -у -у. Так, сюда сойдет. Да, мой любимый, мой любимый водопад. Сколько я помню, я с ним корячился, так сказать. Вот он наш сайфер, как это звучит в оригинале. И сейчас мы попробуем его разгадать. Влево. Вниз. Вправо. Так. Вверх прыжок. Вниз. Эй, я что, неправильно что-то что сделал? Так, еще раз. Влево. Поворот. Вниз. Поворот в другую сторону. Вверх. Прыжок, вниз, вправо, вправо. Хм. влево. Э -э поворот, вправо. Поворот, вверх. Прыжок, вниз, поворот, поворот. Надо было просто не быстро повороты продвигать. Вот она, что. Ну и... Что-то нам наш Тицирак хочет подсказать. Так, посмотрим секреты. Здесь аж три, ло... короче, тут дофигища локаций, которые у меня еще что-то не сделано. Офигеть. Но ну, давайте сходим все-таки в, в комнату за водопадом. Мне она очень, очень интересна. А, да, мы воду откачиваем. Что же тут у нас? Сундук. Интересно, это артефакт или ключ? Хотя, по-моему, по по я уже все ключи собрал. Ну, открывай. Обрывок? То есть... Это даже не полное? <свист> ну вы поняли. Вы уже видите шифр. А, но мне придется записать, чтобы исполнить, так сказать. Итак. Итак. Я его записал. Теперь попробуем, сработает ли он в этой комнате. Значит, вверх, вправо, вверх, прыжок, вниз. Шодин не прыгнул. Так, заново. Вверх, вправо, вверх, прыжок, вниз, влево, вверх, вниз. Вверх, вправо, вверх, прыжок, вниз, влево, вверх, вниз. Нет, значит он в этой комнате не работает Кстати, да Что я заметил еще в первом прохождении Но никогда, по-моему, не об этом не упоминал Некоторые из карт я все таки Так сказать Понял, к чему относятся То есть некоторые локации можно Узнать Вот, допустим, эту локацию я помню И тут как бы с одной стороны якобы есть и Пустота, а с другой стороны есть По чем подняться Но э уме умея летать Это как-то немножко Бесполезно так, здесь мы завершили. Все, можно возвращаться.